Привет, это Тимас и... Это влог. Но судя по большинству видео с таким названием и их содержанием, люди немного плохо знают, что такое влог. И... Да... Э, что? Опять? Ну и... Как бы... Нет, тихо, тихо. Нет, нет, нет, нет, нет! Одень другую футболку. Это какая-то черная. Черная? Ч? -чёрная? Чё? Какой... Собред. Ладно, обещаю в следующем видео буду не в черной футболке, если вы видите меня в первый раз, вы конечно этого не поняли, но подписывайтесь, будете понимать такие штуки. Да, люди плохо знают, что такое влог. Нет, не то, чтобы люди снимают влог и называя это так, а на самом деле это не влог. Просто большинство людей думают то, что влог это вот это. Всем привет, и сегодня мы едем в очередной Мухосранск. и Мне сейчас очень холодно на самом деле. Мы скоро поедем, я вам покажу, что я там буду делать. Вот. Привет, я иду в магазин. Покушать. Я хочу кушать. Сильно хочу кушать. Лайт собака вон там. Ставь лайк, если тоже хочешь кушать. Как бы да, то есть это влог. Но влогом будет считаться и это. И да... Э, что? Ну, опять? Ну и как бы... Нет, тихо, тихо. Нет, нет, нет, нет, нет! Одень другую футболку. Это какая-то черная. Ч черная? Чё? Какой. Чё за бред? Ладно, обещаю в следующем видео, буду не в черной футболке. Все же знают, что такое видеоблог. Ну, если вы не смотрите на меня с недоумением и не в первый раз видите такие вещи, как сейчас, то явно знаете. Наверное, кто-то догадался. Просто слово видеоблог сократили до влог. Да, правильно, влог. Это видеоблог. Кстати, получается, что видеоблог начал существовать с начала существования Ютуба. То есть в 2005 году. Мне было два года. Была выпущена GTA Liberty City Stories. был основан Comedy Club. Родилось большинство моей аудитории. Это я. Будьте готовы к таким моментам, когда я называю какой-то год. Я, у меня сразу в голове выскакивают все события, которые я знаю, которые происходили в этом году. Сколько воды сказал. Самое первое видео на YouTube это Me at the Zoo. Я переведу там, типа, ну, чтобы удобнее было там. Ну, в общем, мы находимся рядом со слонами. Стоит отметить то, что у них есть очень, очень, очень длинные э, эти, ну, хоботы. Ну, в принципе, все. Ну и, в принципе, это все то, что можно сказать. Ну вот, чем не видеоблог рассказал то, что у слонов есть длинные хоботы. В принципе, концепция видеоблога даже не изменилась. Смысла нет. Еще я узнал то, что на YouTube каждую минуту загружается около 300 часов видео. И вот я тут подумал, а не переполнится ли YouTube? Ведь эти архивы-то не бесконечные. Короче. Ну и раз уж тема зашла о YouTube. Я бы хотела отметить то, что он был создан 14 февраля 5 -го года. А 14 февраля у нас что правильно День Святого Валентина. А YouTube сначала задумывался, как что правильно, сайт знакомств. Ну, в принципе, все. Знаешь что? Не ставь, пожалуйста, дизлайк просто потому, что ты это знал. А если узнал что-то новое. то как бы, знаешь. В таком случае лайк должен ставиться, нет? А так, всем удачи, всем пока. А вот он вообще, он узнал что-то новое, еще и дизлайк поставил.